Тёмушка, птичек кормишь? Да. Да? Кидай печенюшку. Ой, сколько птичек прилетело. Тёма откусывает и отдает птичкам свою печенюшку. Вон они какие голодные. Смотри, зай. Сейчас. Давай, давай в ручку мне. Смотри. Сейчас она в ручку прилетит. ну-ка птички птички птички они боятся друг эй друг Трамвай. Трамвай поехал. Сейчас другой приедет, да, Зая? Все. Все, еще печеньку дать. Да. Ой. У меня сумка-то упала. Сейчас мы еще достанем. Нет. Нет. Улетела. На. Сейчас еще прилетит. Откусывай. Мама. А. Все, все улетели. Помаши ручкой. Ручки не замерзли? Пойдем в другой городок, за тут сыро. Давай ручку. Пойдем. Все, все, птички разбежались.